Всем привет, с вами я, Crafton Games. И как вы знаете, я не очень популярен на ютубе, У меня всего-то 300 подписчиков. Но за счет меня уже хотят похайпиться, набрать подписчиков и лайков. Но давайте по порядку. Дело было вечером, после двух дней э, с момента выкладывания ролика про поздравления с Новым Годом. Это видео, лидирующее по комментам. Там было очень много комментов. Я их долго читал и отвечал на все ваши комментарии. Среди всех комментов с вашими поздравлениями. Спасибо, мне было очень приятно. С приветствием, поздравлениями. Желание здоровья мне, моей семье. Нашлось три ютубера. Самых поганых, наверное, на русском Среди самых маленьких. Это Владиго, э, Нефрикс и Катопхан. Или как его, неважно. Диапазон у них, скажем сразу, очень большая. Больше, где э, намного больше, чем у меня. Они на экране, можете э, посмотреть. Но что же они мне такого написали, что я решил снять об этом целый ролик. Начнем с самого наголовного, как мне показалось, э, Владиго. Вау, очень круто. Вау, очень круто. Ты большой молодец. Никогда не умывайся, стремись к своим целям. Старайся, и у тебя все обязательно выйдет. Если не сложно, то оцени мое видео. Буду рад видеть тебя в нашей семейке. Желаю успехов. Я оставлю этот комментарий на экране. И вот видите вот эти вот непонятные каракули. Запомните, это следующий нефрикс. Крафт оба. То есть мало того, что ты пиаришься за мой счет, как ниже будет написано, ты еще не можешь просто э, звать мой никнейм правильно. Но ладно. Вот эта пушка. Продолжая в том же духе, оцени мое новое видео, лайком и подпиской. Видите, тут тоже подобное, чуть-чуть по-другому, но все же тоже такая. Типа маскировка. Кого же они маскируются? Ну, не от людей точно. Они маскируются от YouTube-бота. Они маскируют свою просьбу символами по типу там собака, знак доллара, английские символы в с русскими. Чтобы YouTube не забочу их сообщение и оно дошло до меня. Днем сводили. писал он Конечно же, не со своей основы, потому что 89 подписчиков, ему не хочется простыдиться. И поэтому он писал со второго канала. Даже не со второго, а, наверное, с пятого или шестого. Потому что, если вести Владиго и выбрать в категориях каналы, там будет около 10, около 10 каналов с таким названием. И с точно такой же аватаркой и шапкой. Вот, вы рекомендуем их у него в каналах. У него основа. То есть, он оставил основу, и что я тебе хочу сказать? Ты понимаешь, что при такой большой аудитории, так просраться, это просто пиздец. При этом, на ютубе десятки видео с разоблачением твоих махинаций, как это еще назвать. Один ютубер, конечно, ничего не сделает, но ты представляешь, если скоро соберется десятки, и они разоблачат тебя... Что станет с твоим каналом? Кто его будет смотреть? Как ты думаешь? Я не хочу, конечно, чтобы вы их хейтили. Просто если заметите, что они опять напишут эм, под моим каналом, хотя это навряд ли. Но если кто-то подобный напишет, вы берете, нажимаете вот на эти три точки, нажимаете сообщить о спании». Потому что если вы начнете его хейтить вместо того, что я вам предложу, во-первых... Он может кинуть мой. на мой канал старайка Владиго Рассказать своим подписчикам, и где-то тысяч двадцать человек пойдут и разнесут мне 8 вместе со своим каналом. Найдут где я живу возможно, даже. Тогда мне точно пипец, понимаете? Дальше что я хочу сказать о Нифрейксе. Это такой же канал, только вот и ч от Владиго, который.. Вэдспр снимает все, подает. Добрый, короче. А, он, не Фекс, снимает видео по майну. Качество звука не очень я просматривал. Он такой же дебил, как и этот Владиго. Катабхан это обзорщик. То есть эти три канала. Самое интересное, если посмотреть, как когда они пишут, то они пишут. Практически в одно и то же время. Написал Владиго, потом Нефрикс и Катапхан. Они написали почти одинаково. Я не знаю, это совпадение или нет. Но Катапхан сказал, что ему меня посоветуют вдруг. Не знаю, может они как-то связаны. Не берусь рассуждать об этом. Но единственное, что меня просто вывод из себя вымораживает. У них столько подписчиков. Они пришли на мой канал пиарятся просто в наглежь. И не боятся, что я могу им жалобу кинуть или, или еще что-то. С какой-то стороны они правы, потому что что я могу сделать в 80 тысячшечном каналу? кину я ему репорт и чего. Он мне кину, кинет в ответ и все, минус мой канал. Так что, ребята, если вам они напишут, не отвечайте, просто сразу кидайте в спам. Блокируйте их комменты. Если они напишут на мой канал... Э Сообщайте о спаме, чтобы YouTube их блочил. Чем больше их комменты будут блочить, тем больше YouTube на них начнет агитаться, их просто писут, Понимаете о чем? Я, конечно, пытался написать сам, что ты творишь, типа я тебя забаню, но они подобно ботам не отвечают мне. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что выслушали меня, Эээ, мой бубнёш. Это не надёжно было, это Просто предупреждение о том, чтобы вы не наткнулись на них, потому что это опасные люди. И они добиваются своих целей опасными способами. Так делать нельзя. Надеюсь, меня не забочат после этого видео. Если забочат, то я, возможно, создам новый канал с таким же названием. Ищите меня в поиске. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.